что вы пялитесь на меня? Че тебе жалко? Пусть аппетит на вечер нагуляет. Он же меня глазами раздевает просто. Раздевает. Ты моего Валерочку недооцениваешь, он уже на балконе курит.